Мы сегодня и попробуем изучить две первые основные команды Но, к сожалению, я не являюсь профессиональным кинологом Да ты вообще никаким кинологом не являешься Спасибо Я буду проверять концентрацию внимания щенка сегодня нашего И дальше приступим к основной главной команде на сегодня Это команда сидеть. Бай, мама, кто это? Но перед нами сегодня стоит максимально сложная задача. Наш щенок Барни очень неспокойный. Он быстрый и ощущение, что он неутомимый. И нам надо его сегодня заставить сидеть. <музыка> ну и перед тем, как начать первое упражнение на концентрацию, я возьму его любимый корм, который он ест не на постоянной основе. Я его, как не профессионал, возьму просто в руку и спрячу за спиной. И буду давать ему награду как вознаграждение за правильно выполненное задание: кусочки мяса. Ну, то, что разрешено здесь на щенку. Да и вообще эту не обучением занимаюсь, а просто мы тестируем вообще, как будет обучаться наш щенок Ну что, приступим к упражнению Я должен сейчас называть его имя, а он будет смотреть на меня, не отвлекаясь на свои игрушки Не отвлекаясь на свои игрушки, говорю Да, Барни? Фу, нельзя Барни, нельзя Отпусти Барни Да, Барни, нет Начало уже удачное Обращаемся к нему, если он долго смотрит, мы его угощаем Молодец Да? Но перед тем, как дать ему вкусняшку за то, что он выполнил правильное задание Нам необходимо выполнить короткую Команду такой, сигнал типа, Если он сделал все правильно, мы говорим ему да И даем ему какую-то вкусняху Проверяем Барни да. да Молодец То есть он должен сконцентрироваться Его внимание должно переключиться на вас Но это должно длиться где-то дольше 2-3 секунд Чтобы мы прям понимали, он переключился Барни Да Вот так это будет выглядеть То есть так мы приучаем его к своему имени Чтобы он откликался в любой ситуации Ну на свою кличку Барни? Да. Молодец, молодец. Кстати, когда хвалите, нужно немножко придурковатый голос сделать, ну, чтобы собака понимала, что вы ее хвалите. Молодец, барни, молодец! Вот молодец. Видите, как его хвост? Это означает, что он понял. Но чем придурковать и ваш голос, тем правильнее вы даете ему похвалу. Молодец, барни! Это уже слишком. Есть, не переборщить тоже нужно. Он иначе он будет думать, что у вас, типа, крыша едет. И еще не рекомендую постоянно использовать его имя, как, ну, знаете, барни, барни, барни, барни, барни, барни, барни, барни, барни. А сказали один раз, перерыв обязательно если не отреагировал просто можно сказать нет там либо не дать ему награду а если отреагировал обязательно говорим да либо молодец либо похвалили либо наградуем ему. так контрольный барни да у вас всегда на готове должен быть корм чтобы щенок понял за что вы его наградили память как у рыбы да? Ну что, Барни замечательно справился с этим упражнением. Его концентрация на высшем уровне. Теперь мы давайте обучим его команде сидеть. <связать> Мне кажется, с таким неусидчивым щенком это просто нереально. <связать> он не останавливается. Подготавливаем вот такой кусочек. И мы будем держать его прямо возле рта. И как бы приподнимая его, чтобы он сел попой на пол. Вот такое упражнение сейчас выполняем. И если он это сделал, мы говорим фиксирующую команду. Да, и даем ему еще форму. Можно, когда он сидит, дать ему там две штучки. Сидеть. Да. Говорим ему «да» и отдаем одновременно корм. Ну все, вот он примерно уже понял. Итак, сидеть. Сидеть. Молодец, да. То есть видите, да, что он постепенно пытается понять, правильно ли он что-то делает, чтобы получить свой вкуснях. Еще раз, мы выполняем с ним последний раз команду «сидеть» и на сегодня закончили. Итак, барни, иди сюда. Сидеть. Барни, сидеть. Да. Все. Видите, да, что пес уже практически освоил команду сидеть. И уже в дальнейшем, без корма, то есть, когда мы занесем руку, вот это будет так выглядеть: сидеть. Все, он ну, сидится. Гуляй. Все, гуляй. Барни, сидеть. Видите, да? Ну давай. Молодец, вкусняшка. С первого раза он освоил эту команду сидеть. Не так уж это было и сложно. То есть даже неугомонный щенок, и то за одно занятие научился правилам хорошего поведения. Ну что, барни был молодцом? Чё? Ну чё? Что -то, что -то. А, а что например, это что? Ладно, у меня китайцы ж не будут смотреть. <сорвать> <сорвать> Нафиг разница. <сорвать> а, Че вам? А в следующем выпуске могу рассказать, как спустить штаны, если завел шпица.